Своей святой земле, И был Господь Иисус Христос и сталкование, На много сотен лет вперед, благая весть ледит, Что дева примет и зачнет, и сына нам родит, Ибо младенец родился нам, на радио. Его. Чудный советник, князь мира, Вечности Отец, крепкий Бог. И много сотен лет спустя с явлением звезды, О том, что родилось дитя, мы знали, мудрецы шли дары готовы достойные царя, чтоб поклониться Егове Рожденному вЕсля. И Отец, крепкий Бог Тайна, что закрыта от родов и веков Ныне же раскрыта, она нас святым Его благоволил Бог по